Глава 8. Сравнивая два царства. Прежде, чем мы продолжим, я думаю, было бы полезно рассмотреть два различных и несовместимых царства, которые ныне существуют в мире. Вечное царство Бога и царство Сатаны, которое было предложено Адаму и Еве в Эдемском саду. Если мы задумаемся на секунду о том, чем же они отличаются, то мы сможем выделить три характерных признака, которые нам нужно рассмотреть 1. Форма правления Система, по которой это царство управляется К примеру, демократия или тирания 2. Валюта Система ценностей, посредством которой подданные царства могут вести дела 3. Гражданство. Способ, который определяет, каким образом можно стать частью этого царства. Мы можем противопоставить эти два царства следующим образом. Управление Божьего царства — это семья. Управление в царстве сатаны — сильнейший. Валюта в Божьем царстве — любовь, милость, свобода воли, вера в Бога. Валюта в царстве сатаны — Власть, достижение, сила, вера в себя. Гражданство Божьего Царства, Дитя Божье. Гражданство в Царстве Сатаны, успех и достижение. Божье управление основано на семейной системе. Главой правительства является Отец. Отношения между лидером и гражданами близкие и глубокие. В Царстве же Сатаны главенствует сильнейший. Кто сильнейший, тот и правит. Даже в условиях демократии тот, кто является более успешным в продвижении своих идей и в убеждении голосующих, тот и добивается власти. В Божьем царстве взаимоотношения являются движущей силой. Валютой небес является любовь. Каждый подданный защищен любовью своего отца и не нуждается в доказательствах своей значимости и ценности». Они могут получать удовольствие от общения друг с другом в простоте сердец, без всяких скрытых помыслов. Постижение Бога является наивысшей радостью и желанием, и поскольку Божьи знания, мудрость и характер не имеют границ, то эта радость никогда не закончится. Всегда будет существовать нечто новое в познании Бога. Подданные его царству познают Бога непосредственно через него самого и через то, что он сотворил. Поэтому живой интерес к друг другу и изучение природы и Вселенной также является радостной частью пребывания в этом царстве. Поскольку ясно засвидетельствовано, что все в мире исходит из него, все творение служит Богу с радостной признательностью и благодарностью. В отличие от этого, в царстве сатаны в основе всех дел лежит приобретение активов. Значимость определяется тем, чего мы добились — поэтому накопление активов жизненно важно, чтобы быть ценным. Эти накопления могут быть либо материальными, либо интеллектуальными. Отношения также могут стать неплохим активом. Чем больше твой дом, чем больше в нем игрушек, тем больше ты из себя представляешь. Чем выше уровень твоего образования, чем выше твоя должность на работе, тем больше тебя ценят. Очень важно, с какими людьми тебя ассоциируют, поскольку личность может быть отличным активом в твоем деле В царстве сатаны верят, что люди имеют силу в себе самих, поэтому приобретение людей может сделать вас более могущественным Отношения становятся инструментом, с которым мы можем приобретать еще больше И поэтому контроль над людьми становится ключевым моментом Существует множество способов контролировать других. Быть приятным и обходительным — только один из них. Он используется продавцами постоянно. Совершая великие дела, можно побуждать людей следовать за собой, но когда они теряют интерес, можно использовать силу, шантаж или угрозы, чтобы контролировать их и обеспечить себе их преданность. Вот почему отношения так часто исполнены боли и скорби потому что люди вступают в союз друг с другом только для того, чтобы увеличить свою значимость и ценность. Еще одно отличие, которое мы отметили, — это гражданство. В Божьем Царстве ты считаешься его подданным, просто будучи Детем Божьим. Независимо от обстоятельств или трудностей жизни, этот факт никогда не изменится. Ваше гражданство обеспечивается вашим отношением к Богу как к Отцу. В царстве сатаны вы считаетесь подданным через делание или неделание. И достижения, и праздность обеспечивают вам ваше гражданство лишь до тех пор, пока вы сфокусированы на успехе и продвижении. В этом царстве вы просыпаетесь каждое утро, думая о том, что вы должны сделать для себя, чтобы чувствовать самоудовлетворение. Если люди мешают вашим усилиям добиться этого, вы чувствуете разочарование и злость. Если вы к концу дня не достигли запланированного, вы чувствуете пустоту и либо становитесь подавленным, либо еще более решительно настроенным. Жизнь — это вращающийся круг, в котором гордость чередуется с чувством никчемности. Когда вы добились чего-то, вы начинаете гордиться собой, и когда потерпели неудачу, вы чувствуете свое ничтожество. Жизнь между успехом и падением либо призывает к еще большей целеустремленности, либо, напротив, к страху, что вы можете потерять все, что уже приобрели. И это чередование никогда не прекратится, если только вы не умрете или не смените свое гражданство. Эмоциональный цикл в царстве сатаны представлен на схеме в видео. Этот цикл есть простое следствие той идеи, что вы имеете силу внутри себя. Если мы имеем автономное питание, тогда мы ни от кого не зависим и ни от кого не получаем ценность. Мы должны возделывать и взращивать наши собственные ценности. Каждый успех утверждает нас, и каждое падение приближает нас к никчемности. Я вспоминаю конфликт в моем сердце, когда я впервые начал проповедовать. Я чувствовал огромное благословение, когда обращал взгляды людей к библейской истине. Но когда я стоял у дверей, приветствуя выходящих после проповеди людей, я обнаружил, что жду от них одобрения и подтверждения того, что я сделал хорошую работу. Чем лучше я проповедовал, тем больше жаждал одобрения в своем сердце. Я знал, что было неправильным так рассуждать, и поэтому через некоторое время, когда люди говорили мне о том что я хорошо проповедовал, я отвечал, не благодарите меня, но благодарите Бога. Но часто это звучало неловко, и у некоторых людей было чувство, что их выпроваживают. Когда мы осознаем, что все доброе исходит от Бога и Он ценит нас независимо от того, что мы делаем, тогда мы свободны достигать успеха или терпеть неудачу безо всяких переживаний о своей никчемности и необходимости получать одобрение от кого-то. Важно помнить, что хотя подданные Божьего Царства и не добиваются своей значимости через свои достижения, они все же успешны. Действительно, способность добиваться успеха у них намного выше, поскольку в случае неудачи нет и страха почувствовать свою никчемность. Они по-прежнему любимы, по-прежнему дети Божьи, независимо от успеха или неудачи. Царство Божье предлагает вам наилучший способ для реализации вашего полного потенциала, без разрывания в клочья ваших взаимоотношений и без уничтожения вашего самоуважения. Мы вкратце описали природу этих двух царств. Далее в книге мы проследим, как эти царства развивались в границах человеческой истории, и рассмотрим борьбу, которую мы часто переживаем, находясь между этими двумя царствами. Оба царства предлагают свободу, оба царства обещают многое, но в каком же из них мы живем с глубоким чувством своей значимости и непоколебимой ценности?